Дерево, которое не приносит добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Об этом неоднократно говорил Иисус Христос. Но как приносить человеку добрые плоды, который по сути своей без Бога не может делать добра? Человек по сути своей он злой ему нужно знать Бога. Если ты хочешь приносить добрые плоды, тебе нужно познакомиться с Иисусом Христом лично. Тебе нужно встречаться с Ним в молитве и тогда ты сможешь приносить добрые плоды, тогда ты будешь добрым как Бог, Он добр. Поэтому мой вам совет, потрудитесь, потрудитесь найти Господа Бога, встречайтесь с Ним в молитве, имейте с Ним диалог, а не только налог. Слушайте голос Господа нашего Иисуса Христа, как написано в Евангелии, что овцы мои, они слушаются голоса моего и я знаю их и они следуют за мной. Когда вы будете следовать за Иисусом Христом, слыша Его голос, тогда вы будете приносить добрые плоды, тогда вас не срубят и не бросят в вечный огонь. Да благословит вас Господь наш Иисус.